доброе утро уважаемые слушатели давайте проверим как меня слышно и видно поставьте значки плюсики если все хорошо если вам хорошо меня слышно меня зовут слона Абба. мы сегодня будем говорить об исполнении контракта и в кавычках я назвала это в трех шагах сначала хотела назвать как бы на трех этапах, но с формулировками в 44-м законе нужно быть очень аккуратными, поэтому в трех шагах мы будем говорить о приемке, экспертизе и оплате контракта. Пока все остальные тоже просыпаются и проверяют, как хорошо меня слышно и видно, потому что чат пока у нас не очень активный. Давайте будем сегодня общаться. Сделаем нашу встречу интерактивной. Я скажу пару слов о себе, если здесь есть новички, я очень на это надеюсь, среди слушателей. Я являюсь экспертом Московской торгово-промышленной палаты. Я в прошлом заказчик, заказчик федерального уровня. Также я работаю на площадках на электронных. Вот в том числе сегодня мы с вами на OTC. Я и поставщик тоже, поэтому прекрасно понимаю все ваши проблемы, вашу боль. Ну и так как я была заказчиком долгое время, то могу некоторые вещи объяснить именно со стороны заказчика. Так, по формату сегодняшнего мероприятия. Задаем вопросы обязательно, если что-то... Я не очень понятно объясняю, пока я рассказываю вам что-то по слайдам. Если есть вопросы, которые не касаются сегодняшней темы, там по 223-му закону, потому что сегодня мы с вами говорим именно про исполнение контракта, то есть про 44-й закон, про контрактную систему. Если есть какие-то отвлеченные вопросы, их тоже можно писать в чат. Обычно я отвечаю на них уже письменно после вебинара на электронную почту, которую вы оставляли при регистрации на мероприятие. Поэтому... Пишем, занимаемся, проводим время с пользой. Я постараюсь максимально интересно построить сегодняшнее мероприятие. Конечно, не обойдется без теории, но и практика тоже будет, примеры из личного опыта, из опыта моих коллег, ну и судебная практика тоже. Итак, ну, я так понимаю, что... Как минимум двум человекам меня слышно и видно, поэтому давайте начнем. Исполнение контракта. Ну вот, на мой взгляд, для поставщика две самые волнующие темы. Это тема, связанная с подачей заявки, с рентабельностью закупок и так далее. И, конечно, тема, связанная с исполнением контракта, потому что... Все, что делается до этого, все нацелено именно на то, чтобы прийти к стадии исполнения контракта, поставить товар, оказать услугу, выполнить работу, ну и дальше провести вот вместе с заказчиком следующие этапы. Провести приемку экспертизу, получить оплату. Вот это в идеальном мире. Ну, мы с вами понимаем, что в практике возникает достаточно большое количество вопросов. Не очень много статей на эту тему написано в 44-м. И особенностям исполнения контракта на самом деле посвящена только одна статья, 94-я. Вот о ней в рамках теории мы сегодня будем говорить. Особенности исполнения контракта. Что указано в этой статье? Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение цели осуществления закупки путем взаимодействия заказчика и поставщика. Этот комплекс мер предусматривает приемку поставленного товара, выполненные работы, ее результатов оказанной услуги, а также это могут быть отдельные этапы поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, которые предусмотрены контрактам, включая проведение в соответствии с 44-м законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, ну или отдельных этапов, если они были. Так вот, мы с вами сегодня подробно затронем этап экспертизы, Достаточно часто бывает, что его как-то упоминают вскользь, соединяют с этапом приемки. Тем не менее, это тоже довольно интересная тема, интересный такой элемент, который есть в 44-м законе экспертиза. Поэтому мы с вами подробно вот сегодня поговорим про экспертов, про экспертизы, про то, какие они бывают и как отражаются. Тоже, почему это интересно поставщику. Приемка, экспертиза, оплата. Конечно же, оплата заказчикам поставленного товара, выполненной работы, оказанные услуги, ну или отдельных этапов исполнения контракта. Но это самое важное, это в принципе то, ради чего выходим мы на закупку. Хотя сталкиваются поставщики тоже достаточно с... Большими проблемами, судя по статистике, которую озвучивает антимонопольная служба, прокуратура с оплатой в государственных закупках, действительно бывают проблемы. Ну и также к исполнению контракта относится взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, расторжении контракта в соответствии с 95-й статьей, это уже другая статья отдельно предусмотренная, применение мер ответственности и совершение иных э, действий в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта. Об этом мы с вами тоже немножечко поговорим сегодня. Давайте начнем с приемки. В теме по аналитике закупок, по анализу рентабельности закупок я всегда обращаю ваше внимание, что когда вы только примеряетесь к какой-то закупке, я всегда советую обращать внимание на срок приемки на то как прописана глава в проекте контракта про приемку там обязательно должен указываться срок там обязательно в принципе должен указываться весь механизм что вас ждет как будет происходить приемка особенно актуально это сейчас вот уже декабрь наступил и Внимательно просчитывайте сроки, этого мы коснемся и на моменте, когда будем говорить про оплату. Очень важно посчитать, успеет ли вам заплатить в этом году заказчик, потому что вы понимаете, деньги, они у нас предусматриваются для заказчиков на каждый год, и там такая сложная процедура у госзаказчиков, что если они их не оплатили, то деньги обратно на какой-то период времени забираются в бюджет, даже если они ну, под конкретный э, контракт уже как бы зарезервированы в конце года, все равно все остатки уходят обратно в бюджет, и дальше нужно подтвердить, что да, действительно вот под этот контракт они где-то примерно в феврале они, э, возвращаются, если там <с English> ничего не пошло э, как-то... Другим путем, да, куда-то в другое место это, эти деньги забрали, такое тоже бывает. Но, в принципе, они возвращаются. Единственное, что вам нужно иметь в виду, выходя на закупки в декабре, вы рассчитываете не только, ну, смотрите, не только на срок для вас для исполнения контракта. Дальше вы учитываете срок приемки. Плюс-минус в среднем это 10 дней. И дальше срок еще на оплату. Вот. И дальше, ну конечно, срок действия самого договора. Прием к результатам отдельного этапа исполнения контракта или просто если нет этапов, то поставленного товара, выполнена работа или оказанная услуги осуществляется в порядке и в сроке. Которые установлены контрактом. Ну, и заранее мы это можем посмотреть на этапе документации. То есть в проекте контракта эти сроки меняться не должны от проекта контракта к контракту, когда мы переходим. И оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком. Здесь могут быть два варианта на усмотрение заказчика по поводу того, что документы о приемке подписываются заказчиком либо единолично. Чаще всего... На практике это те люди, которые делают техническое задание, они же являются как бы инициаторами, они являются а, и теми людьми, которые принимают от заказчика это. А, но вариантов может быть много. А, это могут быть а, люди от руководства, которые наделены определенными полномочиями. То есть это может быть единолично кто-то, это может быть приемочная комиссия. Многие конечно, прибегают к созданию приемочных комиссий, дабы это, был такой, это было коллективное решение. Создаются приказы приемочной комиссии, туда должно входить не меньше, чем 5 человек от заказчика. И чаще всего на приемку приглашают вас, представителя поставщика, и оформляя документ, какой-то дополнительный, то есть это может быть не только, не только ваши первичные документы, которые также представляются приемочной комиссии, это акт приемочной комиссии, который подписывается всеми членами комиссии, чаще всего он подписывается также представителем поставщика и утверждается заказчиком. То есть, ну, чаще всего директором или заместителем директора, если у него возложены соответствующие функции закупочные. Ну, вот это положительный вариант, когда подписали акт, когда не нашли никаких несоответствий, когда все в порядке, когда вас пригласили, вы поприсутствовали, подписи поставили, все все утвердили, все счастливы. Есть другой вариант. Другой вариант уже не такой радужный, да, когда направляется в письменной форме а, мотивированный отказ от подписания документов о приемке. А, и что важно здесь, а, почему-то многие заказчики пренебрегают этим м, правилам направить мотивированный отказ, если они видят, что э, что-то их не устраивает. Ну не все эта ситуация конечно не повальная, но очень часто я слышу такие вопросы и от заказчиков и от поставщиков, когда происходит приемка и почему-то взаимодействие э, как бы идет вот именно устное, почему-то без мотивированного отказа. И потом затягивается срок на приемку. Поэтому вот здесь, конечно, важно, чтобы документами все подтверждалось, потому что в мотивированном отказе вы четко видите документ, и вы четко понимаете, что не так, какие несоответствия, что конкретно вам нужно устранить и в какой срок. Далее. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, либо поставленного товара работы-услуги, в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих товаров работы-услуги, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке этих результатов, либо этих товаров работы-услуги и устранено поставщиком. то есть вы устранили у вас, приняли дальше, либо другой вариант. Здесь, возможно, даже вариант, например, частичной приемки. Ну вот в данном случае в статье говорится об этапах, на этапы это тоже распространяется. Вопрос, который недавно мне задавали заказчики на одном из мероприятий, точнее, после одного из мероприятий, Поставлялась, должна была поставляться мебель на заказ, и были прописаны конкретные характеристики технические, по которым нужно было изготовить сейф. Кроме этого сейфа еще там много-много какой-то мебели. И вот поставщик, соответственно, написал в своей заявке, что да, окей, и дал конкретные показатели. На этапе приемки, на этапе исполнения выяснилось, что он не может вот, дать данную конкретику, но плюс-минус, в принципе, вписывается хотя бы в те значения, которые изначально были в техническом задании, но не вписывается в значения, которые были в его заявке, а значит, перешли в спецификацию к контракту. И вот заказчик не знал, что делать. То есть, в принципе, если он изготовит и они примут, то это будет несоответствие как бы пункту в спецификации в контракте. И вот стоял вопрос, что делать, можно ли в таком виде принимать, или принимать все-таки частично. Не знаю, чем дело закончилось, рассматривались варианты либо улучшенных характеристик. Но вопрос в том, каким образом это обосновать, а поставщик настаивал именно на этом, чтобы путем заключения дополнительного соглашения по улучшению характеристик изменить те характеристики, которые были у него в заявке и стали спецификацией. Заказчик склонялся к другому варианту, к варианту частичной приемки, то есть принять все то, что было изначально прописано и сделано в соответствии с контрактом, а то, что поставщик сделать не может по каким-то своим причинам и не очень стопроцентно как бы обосновал, что это именно улучшение характеристик, потому что по факту действительно там улучшения никакого не было, то здесь вот в данной части отказ в приемке и ну, получается расторжение на вот эту недопоставленную сумму. Коллеги, у нас в... Очень как-то в чате скучно, вы засыпаете. Я стараюсь разбавить теорию какими-то конкретными примерами. Были ли у вас примеры, которые связаны с негативным опытом в плане приемки? Я, честно говоря, как заказчик, старалась всегда идти навстречу поставщикам. Однако вот у меня тоже был, кстати, случай, когда я, как руководитель контрактной службы, старалась, ну, прям очень старалась сделать все от себя зависящее, но э, существует помимо там приемщиков, помимо контрактной службы, кстати, мы э, занимались и приемкой в том числе э, в части э, по некоторым отраслевым закупкам. Э, бывают моменты такие вот именно административные, когда мы понимали, что от нас мало что зависит. Э, однажды тоже пока пока как-то вот, что, чтобы никто не заснул, еще один случай из практики расскажу. Размещали закупку на проектно-изыскательские работы, причем очень такой маленький по сумме проект и работа, которая, в принципе, проекта не требовала. Но отраслевые специалисты сказали, что нужен проект, закупщики разместили. Я молилась, чтобы на эту закупку никто не вышел, потому что техническое задание, которое было к этой закупке, оставляло желать лучшего. И из серии там были фразы «сделать проект и согласовать его со всеми, с кем нужно согласовать». При этом не было четкого перечня, с кем его согласовать. И мы понимали, что администрация города, в которой планировалось размещение ну, вот того, что проектировалась, она уже два года с нами, с нашей организацией а заказчика, находится в очень негативных отношениях и сильно против того, чтобы там происходили какие-то размещения. Ну, все равно туда вышли хорошие молодые ребята, проектировщики, цена, как водится на данного рода закупках, так, отлично. Появился вопрос. А, цена, как водится, на закупках по, -по, -по проектированию а, снизилась больше, чем на 70 процентов. Это нормальная история для таких закупок. И ребята стали выполнять. То, что написано в техническом задании, написано там было «пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». Тем не менее, ребята сделали проект, и ребята постарались согласовать со всеми. И, естественно, получили отказ в согласовании от администрации города. Они сделали работу и пришли ко мне как к руководителю контрактной службы как бы решить вопрос, что делать дальше, потому что они сделали работу, сделали все, что от них зависит. А мы как бы на основании того, что администрация не согласовала, и дальше мы не можем реализовать проект, плюс там экспертиза вообще никакая, ну, государственная там не положена, даже не государственная не была включена. То есть, по сути, это было не проект, а как бы вот, ну, бумажки. Тем не менее, бумажки, которые за которые положено заплатить деньги. Но вот руководство мне, естественно, абсолютно никак не санкционировало это, и я ничем не могла помочь ребятам, мы с ними встретились в суде, и я очень рада, что в суде в первой инстанции суд поддержал, их, поставщиков, и я пообещала, что в апелляцию уговорю директора не ходить, уговорила, и мы вот на основании этого судебного решения уже оплатили им деньги. Но здесь другая история со стороны заказчика, конечно, как это все выглядит и как это реализовывать, но со стороны поставщика достаточно позитивный опыт. Контракт по малым закупкам, если мы отправили предложение заказчику по замене товара по причине отсутствия производства, а нам его согласовали только через месяц. Обязаны ли мы платить пенни за этот месяц, пока заказчик думал? Нет. И, кстати, есть такое решение судебное. Я, если нужно, постараюсь вам его поискать. По-моему, даже в каком-то из вебинаров я о нем говорила, Напишите, нужно ли вам будет судебное решение. Там прям четко указано, что не входит момент приемки в начисление пени. То есть, если вы находитесь именно на этом моменте, на моменте приемки, то туда нет. Туда... Ну, Как вы знаете, у нас, к сожалению непрецедентное право да и в каждом конкретном случае суд всегда рассматривает конкретно обстоятельства дела тем не менее мы ну, как-то на что-то должны ориентироваться поэтому я лично стараюсь побольше читать судебные практики, чтобы понимать какие-то векторы и вот да в одном из судебных решений я прям конкретно видела вот этот вопрос нет то пение начислять, на мой взгляд, на взгляд одного из судей, неправомерно в данном случае. Заказчик думал не во время приемки, а над предложением о дополнительном соглашении. А у вас как-то разграничивается все-таки документальный этот этап? То есть отправили предложение по замене товара. Это было в какой момент? В момент уже приемки? Или в какой? А, так, часть поставили и направили предложение о замене. Ну, то есть у вас все-таки этап приемки еще был, насколько я понимаю. Я пришлю вам тогда на почту это решение, поищу его. И я очень надеюсь, что вам удастся максимально снизить пени. Даже если они будут начислены, то пени, в принципе, они... Не сильно большие всегда, и как показывает судебная практика, если ты идешь а, в суд снижать пени, то суд чаще всего снижает. И даже если ты несколько инстанций проходишь, то от инстанции к инстанции они в разы снижаются. Вот. Но а, я очень надеюсь, что вы сможете не платить пени за этот месяц, пока заказчик думал. Так, теперь давайте про экспертизу поговорим немножко. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо Полностью товара, работы и услуги, приемочная комиссия должна учитывать, отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Раньше в 44-м законе были случаи конкретные, прописанные, когда необходимо привлекать внешних экспертов. Сейчас этих случаев нет. Сейчас немножечко поменялся текст. Так. А... <с> Прекрасно я, конечно, построила а... свое... <с> свое выступление. Тут немножечко я про экспертизу такую затравочку дала. Я почему-то думала, что мы уже можем переходить к экспертизе, но нет. А... Значит, здесь, да, мы с вами... Запомнили, что комиссия учитывает обязательно отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения, которые дают эксперты. И дальше мы поговорим подробно про это. А сейчас вернемся еще к моментам приемки. Если есть требования заказчика об обеспечении гарантийных обязательств. Вот еще какой может быть момент. А, в случае установления заказчиком этого требования, а на сегодняшний день, с 1 июля 2020 года это право заказчика. То есть, если раньше это была обязанность, ну как раньше год действовала, по сути, вот это обязанность заказчика установить а, гарантийное обеспечение, то сейчас а, это его право. Кто-то устанавливает, кто-то нет. А, тот, кто устанавливает, как правило, старается не очень высокий процент устанавливать для гарантийного обеспечения. Тем не менее, как это отражается на моменте приемки. Оформление документа о приемке обязательно осуществляется после предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. Если вы его не предоставите, а данное требование было, а оно было и в документации, и, соответственно, дальше, ну, и в извещении, в проекте контракта, перешло в контракт, то заказчик не имеет права подписывать документ о приемке до того момента, как вы предоставите ему документ, подтверждающий обеспечение либо банковскую гарантию, либо деньги на счет. Так, теперь мы переходим к моменту отказа заказчика от приемки. В чем он может быть выражен? Выражен он может быть в следующем. Во-первых, это наличие мотивированного отказа. И здорово, если он есть, потому что... Отсутствие мотивированного отказа бывает хуже, чем его наличие, когда у вас просто не принимают, и вы не понимаете, что происходит. Как говорят регуляторы, скорее всего, от этого... Ну, они планируют, по крайней мере, избавиться от этой проблемы путем внедрения электронного документа оборота. Напишите, пожалуйста, кто пользовался электронным... Актированием. Оно сейчас на этапе права, а не обязанности. И пока не изменили обязательный срок для вступления, а он, кстати говоря, с января должен уже заработать в полной мере как обязанность для заказчиков и поставщиков электронное актирование. Напишите, кто с заказчиками уже пробовал и насколько это решает вот данную проблему. То есть по задумке вы видите все документы, как они приходят, первичные документы, да? В исполнении как они приходят к заказчику, что заказчик с ними делает, заказчик обратно вам отсылает, то есть это все в системе, это все никуда не теряется, потому что иногда действительно бумажные документы, они, ну, это, конечно, ужасно, но действительно бывало такое, что они вот и терялись, и приходилось поставщиков просить заново что-то предоставить. Итак, в мотивированном отказе обычно пишется, что препятствует приемке, в какие сроки э, нужно уложиться, чтобы устранить, чтобы перейти дальше в дальнейшие приемки. Э, если отсутствует мотивированный отказ и вообще какое-либо дальше движение, потому что... Так, сырое электронное актирование, не понравилось. Понимаю, как, в принципе, все сервисы, наверное, да, которые внедряются, они изначально вот именно в таком... При этом вы представляете, что целый год прошел уже, ну да, вот почти год прошел, как оно в таком, в пилотном режиме работает. Итак, бывают моменты, когда заказчик просто ничего не говорит. Вот в одном из случаев заказчик, вместо того, чтобы принять и оплатить, он предложил, он как бы взял результат работы и составил соглашение о расторжении контракта по взаимному согласию и убеждал поставщика подписать его. Вот варианты бывают разные, нельзя такое допускать ни в коем случае. Если вы сделали работу, вы обязательно должны получить за нее оплату. Другой вариант, который еще может использовать заказчик, это односторонний отказ от исполнения контракта. Но это, конечно, самый, самый так себе вариант, который может быть, хотя некоторые заказчики... Заказчику все равно нужны, помимо электронных, еще и бумажные документы. Интересно. Ну... Я помню, у меня был момент в жизни, когда я работала в Седо в системе электронного документа оборота в одном из ФАИВов. Ну и там, конечно, это когда внедрялось, считалось, что как бы вот уход от бумаги, при этом там тоже ты сканируешь, подписываешь, распечатываешь обратно, и вот как бы бумага тоже... Непонятно, зачем бумажная видимо бухгалтерии и закупщики не могут между собой договориться, потому что есть совместное письмо Казначейства и Федеральной налоговой службы Потому что регуляторы думали, что в бумаге потребуется именно поставщикам, чтобы налоговые потом отнести. И вот они выпускали совместное письмо, в котором говорилось, что нет, это все документы, которые в электронном виде там, они являются надлежащими документами, бумага не нужна. Странно, что это именно заказчику нужно. Можем ли мы подписывать документы счет товарную накладную, акты прием, передачи, квалифицированной электронной подписью при отсутствии электронного документа оборота на площадке, к примеру, малые закупки? Ой, коллеги, наверное, на этот вопрос я вам сходу не отвечу. я даже не знаю, есть ли где-то нормативка по этому поводу. Ну, вот так, условно, какие-то постановления, там, ну, 44-м мы не берем, там про это вообще ничего нету. Я, честно говоря, так сходу даже не знаю, как у, какие НПА смотреть, чтобы это узнать, но давайте разбираться, давайте как бы что-то поищем, явно что-то есть, может быть, где-то административные какие-то регламенты, что-то вот связанное с площадочной может быть деятельностью может быть там какие документы да давайте на этот счет мы э, после вебинара дополнительно поговорим Итак, односторонний отказ заказчика от исполнения контракта такое тоже возможно и э, обязательно должны быть причины то есть когда мы переходим к моменту приемки момент приемки нам могут вместо того, чтобы подписать документы наши первичные, нам могут в ответ заказчики дать решение об одностороннем расторжении контракта. В любом случае в одностороннем расторжении контракта должны быть прописаны причины, по которым заказчик решил это сделать. У заказчика существует ряд значит, моментов, когда он обязан, в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. А также есть возможность, когда он как бы вот, по своему решению и вправе. И обязательно там должны быть причины, почему он сделал. Дальше у вас есть 10-дневный срок на исправление ситуации, когда до вас дошло это решение, когда вы его вот получили физически, ознакомились с ним. Дальше у вас есть 10 дней. Если вы в течение этих 10 дней исправляете а, недостатки, на которые указывает заказчик в своем решении об одностороннем а, отказе, то, это прописано прямо в законе, то заказчик должен отменить... А, оно получается не вступившее еще в силу, да, решение об одностороннем расторжении контракта. Но что важно, вот этим правилом можно пользоваться только один раз. То есть, если повторно получается такая история, когда опять что-то с товаром, работой, услугой не так, то, соответственно уже не работает, уже не работает от правило, и уже не отменяется односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Но в первый раз это можно сделать. И, конечно, я желаю вам не доводить вот до все-таки окончательного одностороннего отказа. Так, если вместо... Обеспечение при подписании контракта представляли сведения о трех контрактах из реестра закупки среди СМП. Обязан ли исполнитель предоставлять гарантийное обеспечение после исполнения контракта? Смотрите, прекрасный вопрос. Не нужно путать виды обеспечительных платежей, которые могут быть в закупках. А вы знаете... Или сейчас узнаете, что их три бывает обеспечение исполнения заявки. Э, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта и гарантийное обеспечение. Вот три возможных вида, причем они могут миксоваться. Может быть, один вид обеспечения, может быть, несколько видов обеспечения, могут быть все три по-разному. В данном случае. Здесь существует как бы такая преференция для закупок среди СМП, когда можно заменить обеспечение своей подтверждением своей добросовестности. При этом, если изначально заказчик предусматривал и требовал гарантийное обеспечение, то это вот, ну, как бы такие параллельные вещи, да, которые никак между собой не коррелируются. Если требование о гарантийном обеспечении было, то да, мы его предоставляем э, именно на моменте приемки до подписания акта о приемке. Вот это разные виды обеспечительных платежей. Теперь мы с вами переходим к экспертизе. Здесь э, будет теория, мы ее так... По верхушечкам пройдем. Значит, по поводу экспертизы, вот я уже начала вам говорить в качестве затравочки на моменте приемка экспертизы, да. Если раньше были четко поименованы случаи, когда заказчик обязан проводить экспертизу внешними экспертами, то сейчас эту формулировку, этот пункт исключили из 44-го закона. В 94 статье сказано следующее. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты. Это исключительно вопрос, который решает сам заказчик, но вы должны понимать и, в принципе, немножечко для себя учитывать, что помимо приемки заказчик обязан провести вот эту самую экспертизу. Чаще всего на сегодняшний день, конечно, заказчик сам своими силами проводит эту экспертизу. А, ну вот, например, у меня в контрактной службе сидел отдельно человек, который занимался именно... Это была такая, знаете, экспертиза по формальным, скорее, признакам, но, тем не менее, она выявляла достаточно большое количество ошибок, когда первичные документы делались, ну, почему-то с какими-то недочетами. Это и разные контракты, указанные в первичных документах. Ну, то есть там не тот номер контракта, с этим, кстати, очень много спорили, не тот номер, не та дата, не те единицы измерений, не соответствующие спецификации. С этим тоже, кстати, почему-то огромное количество проблем. Не понимаю, почему почему нельзя указать вот все как в спецификации. Тем не менее, вот... Экспертиза у некоторых заказчиков она происходит именно по формальным признакам. Некоторые создают комиссии тоже экспертные, и так, согласно статье 37, от гарантийного обеспечения контракта СНП также освобождается, подтверждая это добросовестностью. Вполне возможно, что я в чем-то ошибаюсь такое бывает я человек и немножко сегодня болею. да я проверю то что вы говорите спасибо огромное что следите что пишите в чат но в практике я почему-то немножечко другое встречала может быть заказчики как-то еще не успели за изменениями и гарантийное включают да, давайте мы обязательно с вами к этому вопросу еще вернемся по поводу подтверждения добросовестности, потому что э, я действительно в практике встречала немножечко другое. Э, так, экспертиза результатов, э, предусмотренных контрактом, значит, проводится либо своими силами, либо привлекаются эксперты. Э, правительство вправе определить случай обязательного проведения. На сегодняшний день они... А, ну да, кстати, может быть, э, угу, закупка должна быть исключительно в рамках статьи 30. Э, то есть для СМП. Ну, здорово, здорово. Э, так, дальше. Кто может быть экспертами? Точнее, Статья построена немножко по-другому. Статья 41. Здесь указан перечень, кто ими не может быть. И дальше обязательно декларируется вот это вот соответствие со стороны экспертов. Ну, конечно, это не могут быть физические лица, которые являлись в течение менее чем двух лет предшествующих дать проведения экспертизы должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо от поставщика, вот что для вас важно, имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза, а также близкие родственники. Это все нельзя. А также к проведению экспертизы в случаях, предусмотренных в 44-м, не могут быть допущены юридические лица, в которых заказчик или поставщик имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов либо физические или юридические лица, если заказчик или поставщик прямо или косвенно может оказывать влияние на результат, проводимый таким лицом или лицами экспертизы. Ну, а, тоже больше такое декларативное правило, которое а, мало чем можно доказать, а, и всегда на него можно сослаться, уличив эксперта в какой-то заинтересованности. Тем не менее, для экспертов существует отдельная статья в Уголовном кодексе, не так давно введенная. Эксперты предупреждают о допустимости своего участия. И в случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций, лиц, которые не могут проводить экспертизу, их обязательно следует заменить. Эксперты экспертные организации имеют право запрашивать дополнительно какие-то документы, как у заказчика, так и у поставщика, если они относятся... К предмету экспертизы. Ну и результат экспертизы обязательно оформляется в виде заключения, которое подписывается экспертом. Оно должно быть объективным, обоснованным, соответствовать законодательству. Ну и вы понимаете, что вот та экспертиза, о которой мы говорили сейчас, она э, не имеет ничего общего с главгус-экспертизой, если вы там проходите э, в соответствии с законным обязанным. Пройти экспертизу есть виды негосударственных экспертиз, в которых тоже проекты, куда проекты отдаются. Есть экспертиза, например, которая тоже проводится по продуктам питания, она тоже такая обособленного такого вида. И если есть отрицательное заключение экспертизы, оно может быть вот и по тому, что я назвала выше, и вот по внутренней экспертизе заказчика, по внешней экспертизе заказчика, если он нанимает внешних экспертов, то там, скорее всего, содержится... Сроки на устранение замечаний. Если сроки не установлены, то устранение должно произойти в разумный срок. Разумный срок это формулировка из гражданского кодекса. Чем плоха, как бы здесь, чем плох момент экспертизы, тем, что, скорее всего, без положительного заключения экспертизы не произойдет этап приемки. Вот именно на это я акцентировала, когда говорила о приемке, в разрезе приемки и экспертизы, потому что должны учитываться результаты экспертизы в моменте приемки. Вот поэтому очень важно получить изначально заключить, положительное заключение экспертизы. Так, коллеги, ну вы, конечно, э, я прям рада, что у меня что-то появилось, такое новое сомнение в себе по поводу, э, по поводу обеспечения гарантийных обязательств. Я прям сижу, и у меня из головы теперь это не выходит, мне хочется скорее эти э, пункты почитать, э, потому, что, потому что почему я не сталкивалась с этим еще? Спасибо вам большое. Дальше. Переходим к срокам оплаты. Ну и, собственно, когда мы получили... Так, все, тут мы получили положительное заключение экспертизы, мы прошли приемку. Дальше переходим к срокам оплаты. Срок оплаты заказчикам поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, значит, не более 30 дней. Для СМП не более чем 15 рабочих дней. Ну и по 223-му там тоже 15 рабочих дней. Кстати, из нового регуляторы хотят немножечко трансформировать 44-й, и преференции, которые сейчас относятся к субъектам малого предпринимательства, вот э, в том числе то, о чем мы в чате с вами говорим, э, хотят распространить по примеру 223 закона и на среднее предпринимательство. Э, это пока еще в таком в формате предложения, но... Э, по крайней мере, движение такое есть. То есть раньше, ну и сейчас путаница бывает, где СМП, где СМСП. Вот 44-е – это было только малое предпринимательство, хотят туда добавить еще и средние. все преференции тоже на него распространить. Дальше бывает, иногда встречаются такие формулировки, некорректные у заказчиков, которые в суде оспариваются. Некоторые заказчики себя, чтобы обезопасить, включают туда формулировку, что срок оплаты услуг ставится в зависимость от полученных из бюджета средств. Ну, то есть по мере получения будет происходить оплата. Таким образом, заказчик как бы себя хочет обезопасить. Но вот пример, пожалуйста, судебной практики, когда это признано неправомерным, и заказчики, ну, по крайней мере, на федеральном уровне, они уже технически не могут на сегодняшний день провести закупку, не зарезервировав под это деньги, которые у них лежат в бухгалтерии. На других уровнях я, вот, к сожалению, не могу комментировать, глазами не видела региональный и муниципальный. Но, тем не менее, вот от этого уходит, от того, чтобы заказчик проводил закупку, не имея... Под этим основы в выражены в денежных средствах. Поэтому вот такие формулировки, они незаконны. Что делать, если происходит просрочка или отказ заказчика от оплаты? Да, да, вот, да, нас чат именно для этого, для того, чтобы мы с вами взаимодействовали вместе потому что то что я веду для вас мероприятие еще не значит что я знаю ответы на все вопросы я пользуюсь конечно законом нормативно правовыми актами своей своим опытом и судебной административной практикой и очень здорово, когда у нас есть общение еще внутри, когда вы можете установить контакты и как-то помочь друг другу. Собственно, я думаю, что еще и для этого такие мероприятия проводятся. Поэтому обязательно общайтесь и, и контактами меняйтесь. Я пока продолжу по поводу просрочки или отказа заказчика от оплаты, потому что такое тоже бывает, и... Важно понимать, что постановление, которое у нас есть по неустойкам, по штрафам и пени, оно распространяется не только на поставщика. Оно работает у нас в две стороны. И работает оно и в случае, если заказчик допускает просрочку или допускает отказ от исполнения своих обязательств основное обязательство заказчика это конечно оплата и мы можем встретить это в каждом государственном контракте, не обязательно в типовом, а вообще в любом, потому что это существенное требование, которое туда вносится. Постановление правительства 10.42.30.08.2017 года. И вот я рандомно взяла первую попавшуюся мне документацию, проект контракта. И вот, посмотрите, там все прописано. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств пункт 11.10, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств пункт 11.11, .11, все это прописано в контракте, а значит это основание для того, чтобы предъявить в претензионном письме, посчитать штраф или посчитать пение и предъявить это заказчику. Что делать? Претензионное письмо. Писать претензионное письмо, указывать сумму начисленной неустойки и обязательно указывать срок на ответ с момента получения, срок на оплату и основного требования, и неустойки. И дальше, конечно... Если заказчик никак не реагирует, то после истечения срока на ответ это исковое заявление, и очень советую еще параллельно с тем же Текстом в шапке менять адресата и направлять подобное в прокуратуру. Они этим занимаются очень активно, у них есть показатели хорошие по привлечению заказчиков к оплате. А еще этим очень хорошо занимается ОНФ, тоже такие общественники, которые прям горят, горят тем, чтобы увидеть заказчиков, которые отказываются платить. Так, ну и что если одностороннее расторжение контракта со стороны заказчика? Вот тоже мы об этом чуть-чуть начали говорить в моменте, когда у нас на приемке либо мотивированный отказ, либо одностороннее расторжение контракта, то здесь, конечно, очень важно, потому что последствия может быть внесение вас в РНП, очень важно подготовить свою позицию и в антимонопольную службу выходить уже с конкретикой, с доказательствами того, что вы добросовестный участник рынка закупок, что вы не имели... Там, никаких э, недобросовестных умыслов. Э, у вас обязательно должны быть э, подтверждающие документы, фотографии о том, что вы все сделали. И, ну да, такое в практике бывает, что исполнитель э, выполнил работу, и дальше возникает какой-то спор по поводу того, что заказчик решает, что нет, ненадлежащим образом, а исполнитель готов доказывать, что надлежащим. Вот это дальше а, все будет, скорее всего, Дальше это, скорее всего, будет рассматриваться в антимонопольной службе. И напоследок я хотела рассказать вам еще об одном судебном решении. Не включила его в слайд, потому что вчера вечером уже вспомнила и нашла. Так, ну, в чате у нас пока все еще обсуждение. Данный пункт должен быть предусмотрен в проекте контракта. Угу, угу. Вот, да. Ну, я вот теперь понимаю, почему я с этим не сталкивалась, потому что не все заказчики это предусматривают, чтобы этим пользоваться. Да. Здорово, что такая практика уже есть у кого-то. Так, а теперь... Рассказываю об очень интересном деле, и я даже в чат напишу сюда номер этого дела, чтобы вы могли почитать первоисточник. Оно мне очень понравилось. Дело было так: Значит, администрация Республики Мордовия одного из районов закупала автомобиль и э, написала техническое задание, ну, соответственно, специалисты отраслевые написали техническое задание, и э, все заикалось. Коллеги, если у кого-то были проблемы, надо было написать, потому что у нас какие-то технические обновления платформы. Запись обычно, да, всегда бывает. Итак, давайте напоследок. У нас, у нас еще несколько минут, чтобы я рассказала вам историю, когда вроде бы уже и оплата произошла, а все, а все прекратилось неожиданно. Итак, в республике Мордовия мы с вами. Значит, администрация решила закупить автомобиль и технические специалисты решили, что это обязательно должен быть автомобиль марки Volkswagen Polo. Прописали, ну, это не запрещено, прописали, что это должна быть поставка автомобиля Volkswagen Polo или эквивалент, что, собственно, отправляет поставщиков к техническому заданию, к изучению технических характеристик, а там все характеристики подходили исключительно под вот, Volkswagen Polo выходит поставщик, поставляет автомобиль, подписываются все закрывающие документы и происходит оплата. На этом все проходит несколько месяцев. Спустя несколько месяцев приходит к заказчику прокуратуры и начинает проверять закупки. Когда прокуратура доходит до закупки по вот, данному автомобилю она э, делает вывод о том что здесь было ограничение конкуренции потому что технические характеристики э, написаны таким образом что подходит исключительно одна марка автомобиля хотя э, могло бы подойти под э, данный класс и там и лада веста и что-то там еще керри Таким образом, прокуратура делает вывод о том, что закупка совершена с нарушением и дальше должны быть применены последствия недействительности сделки. Что это значит? Это значит, что все должно вернуться вспять. То есть заказчику деньги в бюджет, а поставщику его автомобиль. И вот таким образом, спустя 5 месяцев после того, как все было подписано, оплачено, поставлено, Казалось бы, все прошло хорошо, и приемка, там экспертиза, если она была, и оплата. И вот возникает а, такой непредвиденный момент, когда приходит прокуратура, и дальше обращается в суд, и в суд а, первой инстанции. Я вам хочу сказать, что и во второй, и в третий дошло это до касации. А, иск удовлетворен, прокуратура удовлетворена осталась. А, Вернули поставщики деньги в бюджет, но самое э, неприятное, что поставщику вернули автомобиль уже с пробегом. И вот на этом история, к сожалению, закончилась. До третьей инстанции дошло, дело устояло э, в касации в том числе. Очень интересное. Не знаю, как с этим бороться поставщикам, честно говоря, потому что если мы в разрезе того, когда возвращают деньги в бюджет, говоря о дроблении, примерно понимаем, как с этим бороться, то есть условно избегать вот таких вот раздробленных, маленьких закупок, которые, понимаем, что должны быть одной конкурентной, то вот здесь, как с этим бороться и как не наступить на технические характеристики, которые ограничивают конкуренцию и которые прописывает исключительно заказчик, здесь, конечно, вопрос. Вот, тем не менее, посмотрите, этот случай не единственный, они как бы распространенные у нас. Вот, посмотрите, почитайте. Ну что, на этом у меня все. Сейчас мы с вами сегодня пообщались, спасибо за дискуссию в чате, пишите пишите еще, в том числе и коллегам, спасибо за вашу активность, за ваше время, все, хорошего дня!